Ну, во первых хочу сказать что мы будем конечно в записи продавать тоже потому что мы понимаем что не все ну, не все живут в москве ну и да и наша студия не всех в общем то вместе там такие небольшие лофты мы взяли у меня будет два мастер-класса в первый день во второй день в первый день у меня будет мастер-класс по талисманам удачи по карте бадзи и по талисманам богатства, и я добавила еще талисманы удачи. А, причем я решила сделать эти талисманы удачи именно здесь и сейчас и показать вам еще одну технику. Я ее хотела показать, ну я ее, собственно говоря, и покажу, расскажу на мастер-классе. А, Но ну, вот кусочек из этой техники я, тем не менее, с вами поделюсь сейчас здесь в открытом доступе, как еще можно делать прогнозы а, по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 что тебя ждет в текущем там сами будете уже прогнозировать следующий год и какие а, способы защиты и коррекции надо бы а, надо бы применить я вам показываю карту звезд а, то есть просто я для новичков сейчас призываю вы просто определите, какого вы года всю остальную информацию вы прослушаете как бы так вот как в общем контексте да вам потом найти свой год и понять что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 это вот одна из методик, я ее так вот немножечко вам расскажу, на мастер-классе побольше расскажу. Итак, у нас есть символические звезд, э, летящие звезды, господи, я как преподаватель банды все больше по-символически. И э, эти звезды, они каким-то образом располагаются, карты летящих звезд, они, они располагаются, их можно разместить условно абсолютно в нашем доме. Для этого нужно взять...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 в котором у нас с вами будут благоприят... ну условно благоприятные считаются смотрите почему я говорю условно есть звезд... все звезды имеют хорошее и плохое плохое значение все звезды в каком-то определенном периоде у них хорошее значение в каком-то другом периоде у них может быть плохое значение Итак, единица, шестерка восьмерка девятка это хорошие звезды а, значит, неблагоприятные мы не любим двойку, тройку, не очень пятерку. А, и, и, ну и тоже еще не так, не особо там помимо тройки еще так, недолюбливаем. Пят... Больше всех мы не любим пятерку. За ней идет двойка, потом тройка, потом четверка, семерка. Сейчас я про все расскажу. Но эти звезды, они как бы распределились каждому сектору То есть у нас с вами получается, что каждая звезда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 С, мест, с небольшим прогнозом, который астрологическим прогнозом на 2019 год. Ну, таким общим абсолютно, потому что астрологический прогноз конечно делается по полной карте а не по выборочно там по какому-то по одному элементу да? и понятно что я потом буду вам на мастер-классе давать уже там таблицы вот я не зря вас попросила написать там вы дракон если вы дракон то какой дракон да, с небесным стволом потому что прогнозы например по состоянию здоровья например или по денежной удаче, да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 который мы соединяем со своей датой рождения, потому что влияет на нашу в зависимости от того, в какой мы год родились и какая звезда прилетела в тот сектор, где, собственно говоря, наш с вами год рождения сидит. Год рождения это такая достаточно сильная мощная энергия, которая отвечает за здоровье, там, например, да? Да, много за что отвечает. Вот у нас такая карта есть с вами, будет, будет такая карта, да? А, год собаки. Так, давайте поставьте, там не знаю, десятку, что-то я уже там пропустила. Хорошо, год собаки, кто родился в год собаки. А, год свиньи и год собаки у нас остался. Я вам хочу сказать, что и тот, и другой попали в прекрасные секторы. И нам нужно просто, друзья, кто собаки, кто свиньи, нужно просто брать быка за рога. Итак, давайте сейчас общий прогноз. Значит, общий прогноз: люди, рожденные в год собаки, могут стать образцом личного счастья. Отношения с любимыми и детьми будут полны гармонии. Вас ожидают замечательные события, связанные с вашей семьей, которые позволит вам испытать чувство гордости. Но опасайтесь завистников, которые будут ненавидеть вас за ваше личное благополучие. Велика вероятность вовлечения вас в провокационной ситуации из-за погружения в вопросы семьи, профессиональная деятельность отойдет для вас на второй план. Это может вызвать недовольство ваших коллег и привести к конфликтам и спорам. Также следует более тщательно относиться к своему здоровью, пройти обследование врачей, чтобы выявить потенциальные заболевания. Собака у нас попала в прекрасную, в прекрасное такое место. Сейчас я найду прекрасное место с девяткой что такое звезда значит звезда что такое девятка девятка вообще сама по себе девятка это звезда шоу и праздников и эта звезда благоприятная энергия приносит быстрый успех благополучие хорошие отношения и общение при отрицательном воздействии звезда может приносить неприятности, болезни сердца, болезни глаз или какое-то расстройство психики. Но она в сочетании с другими звездами, она усиливает энергию. Также девятка символизирует отдаленное благополучие. Вот про что я говорю, почему мне нравится бусина именно с девятью глазками. Потому что следующий период это будет числом 9 да? То есть это вот как раз... Ну, как раз все складывается, да, к этому. Итак, у нас с вами э, относится она к хорошим звездам из-за того, что у нас восьмерка стоит в центре и имеет, вот они близко стоят, а девятка как бы она притягивает энергетику всего, что стоит рядом, и, а рядом стоит единица, э, прекрасная девятка, э, четверка не такая уж что-то и страшная, и восьмерка. Девятка попала в просто в какой-то вот замечательный, э, призамечательный такой в такую компанию. И в эту девятку попали э, собака. Собака у нас, э, к сожалению, там немножко хапнула одного из трех ша но он сильно ей не вредит, если там не копать, не строить, не переезжать в Триша, да? Там звезда романтики еще есть, так что вот как раз про любовь, про морковь, и про отношения, да? Ну и про деньги не забывайте, потому что вот такое сочетание, сочетание восьмерки и девятки, а восьмерка звезда процветания. Белая звезда ⁇ очень благоприятная денежная звезда. Ее благоприятное влияние усиливается еще и тем, что восьмое ⁇ это число периода. Звезда приносит денежную удачу, благосостояние, процветание, укрепление семейных отношений, символизирует устойчивость и спокойствие. Да? То есть вот такое прекрасное сочетание я бы все-таки первое, что я советую для собак это помимо семьи любви думать про работу потому что вы можете неплохо заработать в этом году и вот нам как раз с вами собаки и свиньи защиты то не так и нужны нам нужны символы которые бы усиливали то что мы получили внезапно на радостях в этом году то есть вот кто у нас, например, -шуй боксы покупал, может там вот, хотейчики. Причем вот хотейчик на жабе, просто хотейки. Любые символы денег прекрасно работают. Если боитесь трех ша, берите падугу, ставьте в, в сектор и э, живите дальше спокойно. Из гусин очень хорошо работает денежный крюк. Вот, символ непрерывного приближающегося богатства, достатка, хорошей репутации, помогает за, зацепиться за богатство, позволяет быстро разбогатеть, найти новые источники пополнению бюджета. Конечно, это все можно эту бусину купить, то есть не обязательно вот собакам и свиньям, но просто собакам еще как-то надо поддержать ту энергию, которую есть, не скатиться в любовь, морковь, рождение детей, и все, а еще подумать все-таки про. То есть смотрите, у вас, я не говорю, что вы в этом году должны стать миллиардерами. Вы в этом году можете, у вас может быть импульс, может быть идея, идея про бизнес. Я не знаю, вы пошли просто ИП еще только открыли, и у вас есть идея. И этот импульс потом в будущем, девятка, потом в процветающем будущем все будет просто в шоколаде. Притягивает любой аспект вещь окружающего мира. Данная ДЗИ поможет Разбудить своем владельце предпринимательскую жил, жилку и увеличить его денежное чутье на новые источники дохода то, что надо, собакам, и э, остались у нас.